Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Камиль Гемоздинов. Мы расскажем вам о событиях из жизни университета в ближайшие несколько минут. Итак, сегодня в выпуске. В КФУ прошел прямой эфир по вопросам нового учебного года. Студентка КФУ выиграла грант на 1 миллион рублей. Вот Студентка из Африки записал песню обращения для Владимира Путина. 20 августа ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в заседании Государственного совета Республики Татарстан 6 созыва. В ходе своего 12-го заседания депутаты рассмотрели 26 вопросов. Переходим к другим новостям. 20 августа на канале Универтовая прошел прямой эфир, посвященный вопросам нового учебного года в КФУ. Гостями студии стали проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и директор департамента по молодежной политике Юлия Виноградова. О том, какие темы поднимались в эфире программы, наш следующий сюжет.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 19 августа ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров посетил с рабочим визитом Дрожжиновский муниципальный район Татарстана. Визит состоялся в рамках проведения ежегодного республиканского августовского совещания работников образования. В ходе выступления на совещании ректор рассказал об особенностях педагогического образования в Казанском федеральном университете, а также обозначил, что КФУ единственный вуз в России, который в своей структуре имеет три общеобразовательные школы и детский сад для детей с расстройством аутистического спектра. Также в сопровождении главы Дрожжиновского района РТ Марата Гафарова посетил подростковый клуб созидания в селе Старое Дрожиное, где встретился с учениками 10-11 классов. В ходе встречи он пообщался со старшеклассниками, рассказав о возможностях университета и его перспективных направлениях. К другим новостям. На сегодняшний день для молодежи существует система грантов, которая помогает реализовывать самые смелые и перспективные проекты. Обладателем такого гранта стала и студентка Казанского федерального университета. Смотрим.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 Пять аспирантов КФУ стали стипендиатами президента РФ. Стипендия назначается по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики и составляет 14 тысяч рублей в месяц. Тем временем казанский рэпер, приехавший из Африки, записал песню обращения Владимиру Путину. О том, зачем он это сделал и почему решил выразить благодарность президенту России в таком необычном формате, смотрите в нашем следующем сюжете. Россия, Россия, спасибо, Путин, спасибо, Путин, Кень, да, благодарим, благодарим тебе.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 Русский, да, что я люблю Рассела. Это благодарная песня. Да. Президент Владимир Путин ему благодарил, потому что они подписали контракт. Я приехал в Россию учиться, типа, как близкие, да, есть отношения России, и моей страны. И на этой песне я представляю все студенты из Африки. да, типа, мы благодарим да, Расселу, что она дала такая возможность, мы приехали учиться. Это на разделе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 И когда я знаю, такой человек, который он всегда поддерживает молодежь людей, да, которые студенты сам вижу, как мне студенты там делают его. Это человек, я прямо сильно его уважаю, я постоянно сужу на его энстаграм, я все вижу, что он всегда рядом с нами. Марк отлично совмещает учебу и музыкальное творчество. Сейчас он учится по направлению авиастроения и пишет песни на самые различные темы. Диана Жлинкова, Кристина Надыршина, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. До новых встреч!